администрации мне сюда теперь найти бы только дрожжи кухня Да, они должны быть на кухне Ой, черт. Ну, конечно граммин может же все быть так просто и так уж трудно Сэнджон джон вызывает лейтенанта Уитекер. Разрешите доложить. Дикон, Капрал Сэнджон, да. Я добыл припасы, указанные в заявке. Дрожжи. Их осталось мало. А, думаю, хватит. Много не требуется. Просто ну, из интереса. Зачем нужны… Я сейчас очень занята. Прошу прощения. Это мы потом обсудим. Конец связи. Марш, марш, марш! Давай! Есть, Сержант! Что? Иду! Слушай, перестань, пожалуйста. Не понял? Я знаю, что все это странно, но ничего не могу поделать. Ну, я живу в казарме бок о бок с кучей какого-то местного отребья, а у моей жены своя офицерская палатка. Не вижу ничего странного. ди Она со мной встречается только, чтобы дать очередное поручение. Тоже ничего странного, мэм. Дрожжи, спасибо. Вы хотите что-то испечь? Если нужна духовка, нет, могу Нет, достать. они нужны для создания вирусных белков, которые запускают синтез антител. Ну, конечно же, это был сарказм. Хлеб, вирусные белки, мне без разницы. Стоя, минуту. Вот. Спасибо. Вы уже говорили. За то, что остался. Да, мэн. не трогай, сама заживет. Но шрам будет. Обязательно зайди ко мне еще через пару дней. Слушаюсь. Вот странно, когда все началось, то кварталы, которые были на ножах, дрались плечом к плечу, вместе. Латиносы, белые, азиаты, кровники. Поразительно. Чтобы люди сплотились, нам нужна катастрофа. Спасибо, док. В последние дни к нам примкнули десятки новобранцев. Мы приветствуем Нам все равно, какого цвета ваша кожа. Нам все равно, в какой стране вы родились. Нам все равно, мужчина вы или женщина. Нам все равно, гей вы, лесбиянка, бисексуал или трансгендер. Все это вещи нам не подвластны. Так распорядился Господь. И мы это принимаем. Но мы не приемлем лжецов, воров, насильников, убийц, блудников, прелюбодеев, клятва преступников, наркоманов и тех, кто запятнал себя злодеяниями в этой жизни или в прошлой. Как вы живете, как вы ведете себя в глазах Господа. Это то, что вам подвластно. Любой солдат или офицер, улеченный в проступке, даже в самом малом, окажется здесь, на этом эшафоте. И здесь его ожидает казнь через повешение. Вы можете счесть это наказание жестоким, но, уверяю вас, любое наше наказание Большая милость по сравнению с Божьей карой, которая обрушилась на мир за пределами этих стен. Никто не совершенен. Мы не ждем от вас совершенства. Мы ждем послушания, порядка, дисциплины. Только так мы сможем победить в этой войне. Все свободны. Джон, выходи на связь. Это Тейлор. Тейлор? Давно тебя не было слышно. Я уж даже опасался, что ты все таки нашел кого искал. О, я, я нашел, Считай, к самой двери подобрался. Слушай, нужна твоя помощь. Я, я в маленьком лагере к югу от Крейтер Лейк, рядом с а, Саутрим Драйв. Тейлор? Короче, я не знаю, что ты делаешь, но тебе... О, чёрт! Нет! Нет! Нет! Отвали! Пустите меня! Пустите меня! Ай! Ай! Тейлор! Тейлор, -мо! Да ё-моё! Сент-Джон вызывает лейтенанта Уитекера. Минуту, переключаюсь на частный канал. Дейкон, слышишь? Да, в общем... Я прочитал твою заявку, там сказано, тебе нужен силикагель? Да, использую как сорбент в колоночном хроматографе. А в колоночном чем? Ну, это единственная часть моей работы, в которой есть какие-то подвижки. Так где взять этот силикагель? Ой, я кажется, забыла написать. На юго-западе, рядом с Мазама Виллидж, есть маленький хозяйственный магазин, там может быть силикагель. Хорошо, понял. Спасибо. Извини, забыла. Выполняйте, капрал. Есть, мэм. А, лейтенант? Конец связи. Селикогель. Это что за херня-то вообще? Слышу. Нам многое надо обсудить. Мэм. Это частный канал, Дик. Хорошо. Просто чтобы ты знал, я я правда признательна тебе за то, что ты остался. Я знаю, для тебя это все непросто быть здесь и. Ну, а куда еще мне податься? Тем более, если я уеду, они отберут у меня этот клевый кипарик. Я с ним как-то уже прям сроднился. Ну конечно. Ладно. Мне надо идти работать. Эти дрожжи уже разрослись на полдесятка чашек ветри. А, Береги там и для меня, Парты. Я гулял аппетит. Непременно. Конец связи. Прием! Отступая, придурки! Быстрее! Вы слышали приказ? Отступаем! Отступаем! Рассел, докладывай. Сэр, мы пошли за припасами, но по пути в Чивулт наткнулись на Орду невероятных размеров. Черт, давайте быстрее! Шевелитесь! Капрал дал приказ! Капрал, слушай внимательно. Уводи бойцов. Мы не готовы вступить в бой. Ты понял? Да, сэр. Меня уговаривать не надо. Конец связи. Быстрее, уходим! Мы отступаем! Бегом! Бегом! <связать> Капрал Сент-Джон, прием! У меня к тебе дело! Слушаюсь, полковник Гаррет. Скоро буду. Конец связи. Давай-давай! Ну, парень, поговори с нами. Скажешь, где ваш лагерь? Может, будешь жить? По-моему, он нас не слышит. Надо уже с этим что-то делать. Да и скажу я вам, нихера хера. Убрать его отсюда. Ну что? Может, сдадим его в тот армейский лагерь? Кредитов дадут. Твою мать. Я иду, Тейлор. Держись. Не а, паскуда? Дед, дед, Не трожь моих друзей! Дед, дед, как тебе такое, сучий ботах? Тронешь моего друга! <плодисмент> Ой, <Тебя закачалось. плодисмент> Любишь людей пытать, а, паскуда? Выходи! Остановился! Все туда. Ранена. Ранена. Не вовремя! Летний. Теперь надо найти вход. Я оружие. Как ты, Тейлор? О, честно скажу, поволю у меня одни и получше. А, Господи. Так, слушай меня. А, На, возьми, а, прижми к голове покрепче. Ага. Теперь жди здесь. Я свяжусь с капитаном Коури, он кого-нибудь за тобой пришлет, ясно? Ладно, да как скажешь. Капитан Коури говорит, капрал Сент Джон прием связи. Я у лейтенанта Уитакер, тебе тебя узнавал. Капрал, я сказала капитану Коури, что ваша помощь для меня неоценима. Ну, спасибо. Я рад, но я не для этого вышел на связь. Капитан, я обнаружил лагерь мародеров рядом с Аут Рим Драйв. Мародеры? Так близко от нас. Короче, это уже неважно. Я с ними, я с ними разделался. Но тут раненый рядовой человек. В общем, я о чем? Короче, это уже не важно. Я, я с ними разделался. Но тут раненый рядовой Тейлор. Эти суки ему ухо отрезали. В каком он состоянии? Рядовой Тейлор? А как он там оказался? Он, ну, жить будет. Я не знаю, как он тут оказался. Пришлите сюда дока, капитана Хименеса. И бойцов пусть заберут его. Я скину координаты. Хорошо, я сейчас сообщу. Конец связи. Че трофей? Тейлор, ты как, ничего? Ну, ну я говорю, бывало и лучше. Слушай, кровь уже вроде не идет. А, нет, нет, нет, идет. Ладно, к тебе уже еду. Ты подожди только. Хочешь, я вернусь, посижу с тобой? Нет, нет, еще чего, не надо. Короче, я и так чувствую себя как папа. Все нормально, нормально, правда. Я потом зайду в лазарет, проведаю тебя. Видел я этот лазарет. Там хорошо. Совсем не то, что здесь. Фу. Это уж точно. И да, я его тоже видел. Ты только смотри, дока особо не доставай. Понял? Конец связи. Ага, надо заправиться. То, что надо. Порядок. Давай! Вот так. Хорошо. Mm hmm. тут у нас навык не растерял это здесь. Смотрим, что тут у нас. А, а, а, селок, да чтоб тебя! Уж трудно. <звы> Тебе уже ни к чему. От руля бандитов, черт! Вроде бы мне сюда. Ну, поищем этот сельдерегер. А, ну, как же вы туда пробрались-то? Может здесь? Вроде здесь можно забраться. Вот он, селикогель. Кто-то не умел парковаться. <мех> Давай, сволочь! Есть! Есть! Вечно так! Я паркуюсь, как хочу! Сара, ты на связи? Я достал тебе силикогель. Капрал Сент Джон, слышу вас. Я на совещании с лейтенантом Уивером. Сен Джон, а когда за мои заявки возьметесь? А, не знаю. Я. Уивер! Капрал, вернетесь на остров, доложитесь мне. Конец связи. Уивер, козлина. чё он вокруг нее вертится? Док, вы на связи? Капрал Сен- Джон вызывает Дока Хименеса. Прием. А, Сен-Джон, как рука? Нормально. Эта мазь, которую вы мне дали, прям отлично действует. Так. Ну, это уж мне судить. Я просто хотел у вас спросить, насколько хорошо вы знаете лейтенанта Уивера. Лейтенанта Уивера? Ну, как всех офицеров? А что? Да нет, ничего просто. Я выполняю поручения от него и от лейтенанта Уитаки. <связывая> Да нет, ничего. Под колёса! Нет, это снайпер! Капрал, слушай, хочу сказать тебе кое-что. Ну? Я тебя раньше знал. Ну, не лично, но я из Фервола, как и ты. Мы с друзьями все. Капрал, до скорого. Эй, Капрал, как жизнь? Капрал? Здорово. О, набрал кучку, класс! Пока все. Уивер, богом клянусь! Боитесь уступить конкуренту? Пошел вон! Какие-то проблемы? Дружеская беседа. Капрал. Лейтенант. Что не поделили? Ничего, просто. Для вывера на любой вопрос один ответ. Спалить все до основания. Пошел. Да, пошел. Вот. Спасибо. Не надо. <связь> ну что, дико. Не надо вот этого спасибо. После каждого спасибо я оказываюсь снаружи с очередной дурацкой заявкой. Дурацкой. Я... Вот что ты думаешь, Все, нет, что я, я тут нет, делаю, моя дурацкая баш Ой, ну, конечно. Тогда я не понимаю, почему ты до сих пор здесь? Ну, так давай я тебя просвещу. Я вот уже два года убиваю фриков. По одному своими руками. Они они дышат мне в лицо гнилым мясом меж зубов. Если ты работаешь над чем-то, что истребит их всех, я готов помочь. А не желаете меня видеть, так отдайте приказ, мэм. Дикон, стой! Прости, ладно? Слушай, мне правда надо… Спасибо. Я благодарна за помощь. Сэнджо, ты на связи? Да, я здесь. Это Уивер, что там с моей заявкой, ты хоть заглянул в нее? Что? Ты теперь чуть ли не каждый день ведьму обслуживаешь. Я чувствую себя обделенным. Да, да, то есть. Да, сэр. Полистирол. Нужен полистирол, верно? Ага, вот именно полистирол. Если ты не знаешь, где его взять, на 97-й трассе к югу от Чимул, ты есть разбившийся грузовик под водонапорной башней. Найдешь? Да нет. Короче, найду я его. Грузовик, да? Достану я этот полистирол. Уж постарайся. Конец связи. Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? А, ладно. Easy back со мной с самого начала. Вы прислушались ко мне, когда я предупредил вас о надвигающейся чуме. Вы отправились со мной сюда, помогли построить этот ковчег. Но вне зависимости от того, когда вы примкнули к нашим рядам, лишь вчера или с самого начала, теперь вы часть этого великого начинания. Мы с вами вместе должны спасти человечество. Хочу на Сент-Джон вызывает Уиттекер. В общем... Капрал Сэнджон. Да, Мэтт, полковник тут. Как раз говорила, как ты мне помогаешь. Капрал Сэнджон. Да, лейтенант Уиттекер. Очень тебя хвалило. Я просто делаю свою работу, сэр. Я рад. Лейтенант Уиттекер сильно отстает от графика. Может с твоей помощью? Мэтт, я же сказала. Биология, мое исследование, это намного сложнее, чем просто сделать бомбу. Уивер всего лишь... Лейтенант Уивер опережает график. Если вы не сможете его догнать, я заберу ресурсы с вашего проекта и переброшу на его. Вам ясно, лейтенант? Да, сэр. Ясно. Работайте. То что... А, все нормально, а то похоже, что... Извини, мне пора. Порядок. Сэн говорит полковник Карлов. Прием. Да, сэр. Каврал, да. Это очень срочно. Солдат? Офицер. Покинул службу. Офицер? Мерзкий предатель. Он убил двоих сослуживцев и украл один из служебных мотоциклов. Его видели на Саутремдрайв. Украденный мотоцикл с синим бензобаком. Найди его, Каврал. Да, сэр. Я его выслежу. Капрал, возьми предателя. Живым. Живым, сэр? Мы его повесим, Чтобы никто больше не подумал, что можно плевать на законы ополчения. Как и на законы Господа. Слушаюсь, сэр. Свободен, -ка.